Всем привет, с вами Марат, компания Фундамент СПБ. Сегодня мы заехали на один из наших объектов. Сегодня мы в Ольгина. На этом объекте только что завершилось бетонирование плиты перекрытия. Можно увидеть, насос сейчас складывает свою стрелу. В прошлом видео, когда мы здесь были, мы снимали видео о том, как ребята занимались монтажом опалубки перекрытия. В частности, монтировали балки, на них укладывали фанеру. Сегодня можно уже увидеть, что по периметру установлена еще опалубка торцевая. И, соответственно, сейчас бетонирование уже закончено. То есть процесс укладки бетона, его вибрирование и выравнивание в опалубке уже завершен. Ребята сейчас подтягивает уже самый последний угол, в котором у нас заливается разноуровневая плита, там еще заливается стена одновременно, вот, и э, сейчас уже можно прям увидеть вживую, как у нас, во-первых, выглядит балка, то есть можно увидеть, что по торцу достаточно высокая палубка стоит, вот эта фанерная на деревянном каркасе, высота 600 миллиметров, то есть это по периметру основная балка, и эта балка опирается у нас уже на колонны, здесь со стороны фасада у нас всего три колонны, получается раз металлическая, два и три, и что образует вот такой большой пролет конструкции, это является отличительной особенностью домов в стиле хай-тек, это большие пролеты, в перспективе они будут застекляться и ну, в целом легкость конструкции мало стен, много стекла, много воздуха вот такие решения можно реализовывать только при помощи железобетона или металла ну, в загородном строительстве, ну, и в целом в жилом строительстве металл мало применяется, потому что у него есть свои минусы определенные железобетон же в таком случае является ну, наиболее оптимальным решением потому что он с точки зрения несущей способности и долговечности он конечно выигрывает у металла с точки зрения там, скорости возведения работы или трудоемости работ, в целом он тоже э, достаточно понятен и предсказуем. Сначала мы монтируем стойки э, телескопические. Вот они так выглядят. Э, монтаж стоек производится непосредственно на какую-то жесткую конструкцию. Можно видеть, что у нас здесь вылетает сам козырек за тело фундаментной плиты. Поэтому здесь под низ мы укладывали листы фанеры которые распределяют нагрузку на них уже ставили стойки на эти стойки ставились дополнительные балки можно увидеть, что здесь ну, прям очень много балок это выполнено, потому что э, здесь есть отдельное ребро э, точнее, отдельных два ребра которые э, усиливают саму железобетонную конструкцию для того, чтобы это все дело подхватить и удержать в процессе бетонирования потому что бетон сам по себе очень тяжелый материал он может ну, просто сложить опалубку для того, чтобы этого избежать, соответственно, применяется, ну, такое большое количество балок. Потом, когда снимем опалубку, снимем фанеру, можно будет увидеть, что снизу плита сама по себе будет достаточно, ну, такая неровная будет ребра, которые будут как раз показывать, где у нас идут усиления в этой конструкции. Итак, сегодня мы здесь принимали 92 куба бетона. Бетонирование заняло порядка, порядка 6 часов. Бетонировались мы при помощи 42 насоса. После бетонирования, соответственно, ребята провибрировали Выгладили эту конструкцию Конструкция также заливается у нас в два яруса Есть нижний ярус и верхний ярус Между ними разница 500 мм ну, Можно заливать, конечно, разными захватками Мы решили заливать разом, потому что ну, конструкция будет более жесткой Не будет ненужных холодных швов также, если посмотреть вот на саму плиту перекрытия, можно увидеть, что есть сейчас арматурные выпуска по периметру, местами по центру а, самой плиты есть выпуска арматурные. Это сделано для того, чтобы сделать перевязку уже со стенами и колоннами а, второго этажа. По стенам можно обратить внимание, что вот здесь мы как раз ввиду того, что стесненные условия работали с мелкощитовой опалубкой, видно раскладку самих щитов по стенам. Сдавали объект технадзору, Показали здесь ну, достаточно хорошее качество В целом максимальный размер осевых отметок, ну, в целом любых отклонений не более 2, мили... 2 сантиметров получился Что ну, удовлетворяет требованиям СНИП И вот опять же в рамках э, вот, достаточно сложного объекта Потому что здесь, повторюсь, очень стесненные условия Не может подъехать техника и вся опалубка монтируется вручную Это раз Второй момент это э, разноуровневая конструкция. Много отдельных элементов, которые между собой должны ну, правильно в своих габаритах располагаться. Сейчас мы поднялись по лесенке на уровень плиты перекрытия. Здесь что мы видим? Видим уже уложенный бетон. Ребята его загладили. Сейчас чуть позже его прольем водичкой, потому что сегодня светит э, солнце. Э, вот у нас видно все выпуска. Это собственно можно... Понимать, что здесь в перспективе будут уже идти стены, есть выпуска под колонны, есть у нас такие вот коробушки. Видно, да, отдельные коробушки стоят из фанеры выполнены. Это будущее отверстие под проходки инженерных сетей, ну, вентиляции, водоснабжения, систем кондиционирования, отопления. В центральной части этого здания можно увидеть, что там нету плиты перекрытия, там залиты только балки. Но это сама архитектура подразумевает, что там будет некий второй свет, который вот перекрывается только балками. Завтра, наверное, приступаем уже к армированию стен. Сейчас погода хорошая и бетон в целом быстро схватится, наберет там стартовую свою прочность. И для того, чтобы не терять время, мы приступим к монтажу арматуры стен второго этажа. И, ну, наверное, недели через 2 или дней через 10, когда бетон уже наберет процентов 70 прочности, займемся демонтажом уже опалубки перекрытия. Здесь тоже достаточно объемная работа предстоит, очень много стойк и балок. Снимем их, вынесем, зальем стены. И у нас еще есть еще один этаж, и над ним еще маленький этаж. Через который у нас есть выход на кровлю Который будет находиться на самом верхнем ярусе У нас есть полуплощадка, которая выполнена ранее На нее будет заходить первый марш С нее будет уходить второй марш наверх Ребята сейчас подливают как раз стенки в этом лестничном марше Для того, чтобы стены и перекрытия были выполнены уже в одной общей отметке Михаил сегодня произвел укладку бетона в качестве производителя работ Михаил, как настроение? Отлично, погода хорошая все хорошо. Все прошло по плану. Ну, конечно. Когда следующий бетон? Недели через две. Ну больше сказать нечего. С вами был Марат, фундамент СПБ. Смотрите нас дальше.